В стране растений звезды, личности со странностями. В Таллинском ботаническом саду открылось посольство странных растений в Эстонии. Точно так же, как среди людей есть звезды и личности со странностями. Выдающиеся и нелепые персонажи, так и среди растений можно найти крайне своеобразные экземпляры. Некоторые обладают таким поразительным внешним видом, что не могут не внушать ужас. Другие же так прекрасны, что захватывает дух, иные растения лучше и вовсе обходить дальней стороной. Если вы же, конечно, не желаете себе мучительного многочасового приступа чихания. Удивительная способность растений адаптироваться к условиям в воде, в воздухе, на суше. Обо всех этих звездах и чудаках и пойдет речь на выставке «Звезды и чудаки. царства растений» в Таллинском ботаническом саду. Это удивительно, потому что мы не слышали еще об этом. Мы живем много лет. У нас таких растений нет. И вот мы видим такие растения. Они сами по себе, по своей форме, странные и красивые. И ты не подумаешь, что это вампиры или это э, опасные растения. Ловушки у непентеса довольно крупные до нескольких сантиметров в длину, хотя есть и более миниатюрные. По форме они похожи на кувшинки, которые крепятся кончиком листьев. У каждого из них есть приподнятая крышечка. Это посадочная полоса для насекомых жертв, а в природе они еще и защищают растения от попадания дождевой воды. Насекомых привлекает запах, который выделяет непентис. Они заползают внутрь, а выбраться обратно по гладким стенкам уже не могут. Жидкость, которую содержит кувшинок, выполняет роль желудочного сока и обеспечивает переваривание жертвы. Непентис хорошо растет при ярком рассеянном свете, но не под прямыми лучами солнца.